Приедем на эту квартиру, когда будут возведены перегородки и посмотрим, что получилось. Очень важный момент. До начала штукатурных работ уже приедем на этот объект, когда будет сделана электрика. После того, как смонтировали электрику, сразу вешаем. И сейчас будем приступать к работам по монтажу отопления и водоснабжения. Это важно делать для того, чтобы не было... Всем привет! Сегодня мы в Королеве, улица Пионерская. Здесь двухкомнатная квартира, площадью 59 квадратных метров. В этом ролике покажу вам ремонт от начала и до конца. Погнали! Начали мы работы, как всегда, с проекта. Он уже готов. Сейчас осталось финальные правки внести, но уже утверждена планировка, а значит, мы можем выходить на стройку. Сейчас будем демонтировать вот эти вот участки стен от застройщика, завозить материал и возводить перегородки. Очень важно еще, вот смотрите, Обычно бывает, что застройщик оставляет мусор, бычки и так далее, остатки утеплителя. Все это будет вычищаться, чтобы здесь был порядок и чтобы потом этой пылью вы не дышали. Приедем на эту квартиру, когда будут возведены перегородки и посмотрим, что получилось. Закончили возведение перегородок. На все про все у нас ушло 4 дня. Общая площадь стен составила 59 квадратных метров. И вот посмотрите, сколько мусора осталось уже на первом этапе. То есть это старый пеноблок от застройщика, а также мешки от клея и кусочки газобетонного блока. Ну, по перегородкам вы знаете. То есть у нас... В перемычках это уголок 40 на 40, толщина полки 4 миллиметра. Обязательно перед монтажом красим. Нужно, чтобы еще день они полежали, высохли, и уже потом можно монтировать. Важно, что... Перед первым слоем тоже укладываем сетку, и дальше уже каждые три ряда тоже у нас базальтовая сетка идет. Вот сетка, три ряда, сетка, сетка. Не доходим до потолка 3 сантиметра, чтобы плита не давила на наши стены, и потом этот шов пропениваем. Также, когда электрику будем пропускать по потолку, пену легко протыкать и уже заводить кабель.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 И мы формируем при помощи стен уже параллельные линии. То есть максимально эта стена параллельно этой, и вот эта стена параллельно вот этой. Это сделано для того, чтобы при укладке чистовых покрытий у вас не было никаких подрезок вдоль стены. То есть это будет выглядеть некрасиво, и поэтому, чтобы этого всего избежать, вы сразу делаете стены параллельно, максимально насколько это возможно, а уже при оштукатурении стен, мы уже доводим там до идеала стены, чтобы вот здесь вот все у нас было параллельно друг другу. Следующий этап – это механизированная штукатурка стен по маякам. Приедем уже, когда все стены будут оштукатурены, и я вам покажу, как принимать штукатурку. Закончили механизированную штукатурку стен по маякам. Работы у нас заняли неделю. Еще неделя должна пройти, чтобы штукатурка полностью отдала влагу, и можно было приступать к следующему этапу. Следующий этап – это у нас электромонтажная работа. Вот видите, отопительный прибор, теплый воздух поступает вверх. И вот этот участок стены, он суше, чем по бокам. Также еще в процессе работ заменили окна. Теперь у нас стоит профиль рехау, до этого стояли непонятные окна от застройщика. Вот эту стенку мы не штукатурили, эта стена ограничит соседями, и здесь будет уже сделана шумоизоляция. Стену загрунтовали для того, чтобы стена не пылила, и потом наш заказчик не дышал этой пылью. Следующий этап это черновая электрика, она у нас будет сделана по потолку, приедем на этот объект, когда все будет готово. Материал уже приехал, вот вы знаете кабель конкордовский, гофра ДКС, клипсы ДКС, подрозетники. На работу у нас уйдет где-то неделю, дней 10 и приедем на этот объект, когда электрика будет сделана. Закончили электромонтажные работы, всю электрику мы прокладываем по потолку в серый ПВХ гофре, вот посмотрите, как аккуратно проложены провода. Еще важный момент. Штробы только вертикальные, сверху, вниз, никаких под 45 градусов, никаких горизонтальных, строго вертикальные. После того, как смонтировали электрику, сразу вешаем самые дешевые розетки и выключатели для того, чтобы проверить, как работает система. Вот, пожалуйста, временный выключатель, включается и выключается свет. Также практически на каждый потребитель. Если у вас кабеля идут шлейфом, вы соединяете их при помощи вак. Ваги покупаете с флажками. Это самые дешевые, примитивные ваги, которые идут на временку. Вот смотрите, как у вас работает освещение. Вот такой вот щиток собрали. Дифавтоматы, автоматы, водной автомат, УЗО, кросс-модуль. Вот так должен выглядеть щиток на двухкомнатную квартиру. Тоже смотрите, все кабеля строго вверх. За эти две недели успели сделать трассу для кондиционера. Вот у нас сам дренаж. А вот идет сама трасса. Наружный блок у нас за окном. Вот он висит. Вот так проложена трасса по потолку. И сейчас вам покажу, куда идет трасса дренажа. Она у нас идет с матеком, без помощи помпы. Вот, пожалуйста, над перемычкой. И будет уходить дальше в канализацию. На полу уложили шумонет 100 комби, это шумо-гидровиброизоляция. Накрыли обычной полиэтиленовой пленкой 100 микрон, чтобы не запачкать шумонет. И сейчас будем приступать к работам по монтажу отопления и водоснабжения. И приедем на эту квартиру, когда работы по воде будут готовы. Закончили работы по монтажу водоснабжения, а также замены отопления от застройщика. Весь водомерный узел у нас расположился в санузле. Сейчас пройдемся по каждому элементу. Это у нас коллектор отопления. Подача и обратка. Проточный водонагреватель. Система защиты от протечек. Водные краны от производителя Авентроп. Редуктора давления. Счетчики. Это коллектор на холодную и горячую воду. Все выводы подписаны, чтобы можно было понимать, какой экран за что отвечает. И стоит система инсталляции от производителя ТС. В ванне сделали выводы под ванну и мойку. Здесь у нас будет стоять ванна, а здесь будет стоять подвесная тумба с раквиной. на кухне смонтировали трубчатый радиатор его немножко сместили влево для того, чтобы когда открывали окно на балкон дверь не упиралась в радиатор во всех остальных комнатах поставили классический рефар вот пожалуйста классический радиатор во всей квартире замазали штробы вот видите, раствор еще не высох еще несколько дней и штукатурка примет одинаковый цвет. После работ по сантехнике сделали полусухую стяжку около трех дней назад, и сейчас подняли пленку и пролили все водой. Это важно делать для того, чтобы не было никаких трещин на вашем основании. Проливаете водой и накрываете снова пленкой. Итак, в течение 5-6 дней ваша стяжка должна находиться под пленкой и ежедневно проливать ее водой.